Здравствуйте, с вами швейный советник. В этом уроке мы расскажем, как обработать угол конвертом. Это самый красивый и трудоемкий способ обработки. Смотрим. Отмечаем подгибку низа, в данном случае 4 сантиметра, И шлица тоже 4 сантиметра. Отступаем в эту сторону 4 сантиметра, это соответствует шлице, и в эту сторону тоже 4 см. ширине подгибки. Теперь соединяем эти отметки. Затем ткань нужно сложить лицевой стороной вовнутрь и совместить отрезки меловой линии, можно заколоть и будем стачивать. Стачиваем по меловой линии, в начале и в конце ставим закрепки. Обрезаем угол, высекаем и необходимо этот срез разутюжить. Осталось приутюжить по намеченным линиям низ и шлицу. Таким образом можно обработать угол шлицы, угол разреза, салфетки, скатерти, шторы. Второй вариант угла конвертом в подгибку с закрытым срезом. Для этого приутюживаем один раз на сантиметр и второй раз на сантиметр. Итак, со всех сторон. Этот способ применяется при обработке салфеток скатерти, где встретились две подгибки, ставим точки. Ткань сложить лицевой стороной вовнутрь и совместить отметки. И из этих точек Проводим линию в угол. Ткань складываем лицо с лицом. При этом первая подгибка остается в таком положении. И стачиваем по намеченной линии. Не забываем про закрепки. Таким образом стачиваем четыре угла, затем осноравливаем и выворачиваем. Вот что должно получиться. И нам осталось приутюжить и отстрочить с четырех сторон. Начинаем с этого угла. Закрепку можно не ставить. Здесь разворачиваемся и входим в ту же строчку и ставим закрепку. Вот такая салфетка у нас получилась. Если понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. И помните, всегда можно сделать проще. С вами был Шрейный советник.